РПЦ открыла интенсивную торговлю освещенным собачьим жиром. Ой. Вы не ослышались. Жир продается, собачий жир продается в бутылях. А зачем? Это, это преподносится как некое лекарство. Причем он реализуется через сети православных монастырей и является монастырским продуктом. На нем так и означено, монастырский продукт. Вот скорее открываете сайт монастырского магазина «Обитель», там реклама изготовленного в монастырях собачьего жира. По ветеринарно-санитарным нормам надо понимать, что жир для того, чтобы соответствовать, он не может быть взят от давно дохлой собаки. То есть собирать дохлых собак по канавам бессмысленно. Нужно производить забой, потому что жир... Это очень скоропортящийся продукт, и для того, чтобы произвести его вытопку, необходимо делать это на место, на месте. И вот там приводится, кстати, длинный, очень благочестивый список различных обителей, где собачек грохают, да, и вытапливают из них жир и торгуют бутылями. Ну ладно. Как сказал Александр Глебович, посмотрим, что там хранится. Почему-то я регион не нашел. я уже заранее поискал этот жир, который продается. Вот магазин обитель. Вот, читаем. То, что он там жалует, что собак убивали. Вот, состав, жир, семейства псовых, фермерского разведения. писец лица. То есть некие собаки, как я понял, не пострадали при при добыче этого жира наличия нет видимо раскупили поэтому не нашел там но решил поискать на копиях вот пожалуйста можете почитать что для чего он ну, что в этом плохого если монастырь допустим занялся разведением ферму открыл для разведения животных именно для жира допустим для чего он помогает я, честно говоря против Показания для чего он нужен. А вот. Рекомендуется в качестве баток, пища дополнительно источника полинасыщенных жирных кислот, в том числе вот, -то омега-3, с лежащий Не является лекарственным средством. Так что очередная, очередная в радио Александра Георгиевича очень здорово. Просто ловит в том что там некоторые любят собак очень сильно, там все, собаки для них. Так что, пожалуйста, никто никого не отстреливает, не ловит по углам. Специально разводят, без спецов пис же разводят целопушные фабрики. Допустим, что-то на мех, что-то на жир. Всё. Подписывайтесь. Будем еще слушать Невзорова.